Всем привет, меня зовут Олег, и сегодня у нас на допросе, что, что происходит с рамкой, с пабличкой, ладно, неважно, у нас где-то детектив, где он, я его потерял уже, ты можешь зайдёшься, потеряшка, о, Олечка Бузова у нас в гостях, а нет, это ну, не что? Бузова, это не Бузова, проваливай, это не Бузова, вали, ждём здесь только Бузова. Офигел, мой батя мент, депутат. Ага, ага. еще скажи, так. это вот я и вот моя звезда. Угу. Да, звезда, звезда и вот моя. Да Пусть ты снятишь на... уже? Да. Будешь играть а, на портах. Ты ]とか. чё сломал? Ну. Ты Ладно, What я да? вот <coughs> оставлю свою Петю. Мы будем задавать тебе очень-очень вопросики. Ты должен на них отвечать. Если ты на них отвечать не будешь, то ты получишь мы все поймем то что ты не любишь своих подписчиков Давай, Вич, первый вопрос и самый главный и Самый главный сонал. вопрос так Рано. сейчас я придумаю как тебя зовут сейчас подожди вопрос надо прочитать сколько тебе лет по-настоящему сколько лет тебе не скажу Ты чего подписчиков своих не любишь а ведь рожу быстро сломаем. говори нет ну, я вопрос, я не буду говорить. Я ладно, знаешь, я скажу. На данный момент так. ему один годик. Вот. Это лично. Все. Все ему. А знаете, то, что ему один годик. Такие Тебе пять лет. Ну ладно. Да. Ладно. Твое настоящее имя. Тебе не знаю, как зовут тебя. тебя... Вася. Костя, сам ты Вася. Петя, не ты передо я, я просто ничего не слышу. Бати, ты депутат. Так, ему, его зовут Костя. Привет. Ладно. Следующий к тебе вопрос. Mm. Я тут читаю их всем. Твой любимый цвет, цветок, запах, еда, напиток, музыка, игра. Что еще раз? Любимый ты цвет. Заикаешься. Цвет любимый. Ну. Какой Розный, ты любимый цвет? А, Розный, цветок какой любимый? Цветок. Роза белая. Запах? Запах. Какой ты запах любишь Духовы. больше всего? Да, да, я откуда-то знаю, не люблю запах. Какая твоя любимая <laughs> еда? деколон, точнее. Еда, наверное, суши. Напиток. Пицца. Напиток. Прайд. Прайд. Музыка. Музыка, ну инста-самка. Игра. Психали, психали, психали, игра. Ха, игра. Доллар". Игра твоя такая. Mm. Майнкрафт, наверное, нет. Чего не брал старс? любишь? Ну и скатерть, тебе скатерть. Ладно, всё тебе, дорожка. <свист> <Сади>. а <свист> твоё... Чем ты увлекаешься? Хобби, так сказать. Танцы. Танцы, да. Танцы, он танцует как Бузова. Да-да-да, трясет свой мир. Танцы. Привет. Давай. Следующий. Так, тут есть дебильные вопросы, но я тебе дебильные вопросы задать не буду. Так, какое твое любимое кино или же фильм, или же сериал? Человек-паук. Нет пути домой. Сериал какой любимый? Человек-паук. Потерял дом. Человек-паук. Без человек дома. Паука, без дома. У человека, человека паука. Паука. Дом горит, дом. У Человека-паука дом сгорел. человек паук ищет новый дом. Вот я на днях смотрел «Холодное сердце», и мне понравилась первая часть. Класс. Вторая часть лучше. Мне ничего не знаю, мы с ним все еще первая. Вторая часть лучше. Вторая часть лучше. Вот третья будет самая, наверное, классная. Ну, я не знаю, наверное, мы ее в тезон не посмотрим. Так, дальше. А сериал какой тебе любимый? Чики-пики, сериал. Я а, не знаю сериал. Сваты, да и что? А, сваты. Ван Де Вижн. Ван -вижн, что да. Кто ты еще смотрел? А ты не смотрел Ван Де до конца? Смотрел. Ну, не смотрел. до конца, но смотрел 6 серий. Ай, сколько ты там Ой, сколько там серий всего? Не, не помню. Вроде 9. Да-да-да, 9. Сколько времени на уходит на монтаж и съемку видео тут если что-то немного так не добавляю, добавляю, добавляю на, свою. Монтаж. на монтаж очень много у него времени уходит на монтаж у меня уходит примерно ну, часов три. это говоря часов 4 а Да что говорить 4. он 24 часа монтирует ролики бедолага А, а на, а на съемку ну очень много ну часа 5 mm. Ой, ну, 4. Да, он держит нас за все, даже нам не платит за это. Так, тут дебильный вопрос, на который отвечать никто не будет. Давай, давай, отвечай. Когда следующие видео, давай, ответь. Когда следующие ну, видео. Завтра. А может, сегодня? Это от кого вопрос? От меня. Завтра. Так, ну это не совсем от меня, ладно, это с интернета. Как-то... Чьи У тебя есть домашние животные? Кот, ну. ну раньше был собака. Сейчас кот. Oh, у меня тоже был хомяк. У меня было два хомяка. Ну он мы его дали вроде, он, он сдох, мы его отдали. Он сказал, он забыл. Нет, мы он мы его дали вот и потом он умер. Какой это Коты съели. Ну ладно. Какое твое любимое домашнее животное? Вот. Хотя не. Собака. Собака, с ней гулять придется. Ты тут кататься ну, опять что? не можешь, когда он верет, он, он будет еще в три раза больше орать. Так, переходим вопрос. вопросу от подписчиков. вопросы. От подписчика сейчас будет вопрос от какого-то форки, короче, какой-то там, не знаю, какой-то зуб. Пускай будет звать Вася. Костя! Ты будешь снимать что-то помимо Леди Баг? Это М? где? А, это Форлик. Форлик, да, Форлик. Что ты будешь снимать? Mm. Он вопрос уже знает, люди, это нечестно. Так, вы же писали в, в Дискорде, правильно? Все, будет yeah. какие-то сериалы помимо Леди Баг? Mm. Не будет. Mm. Смогу я вам ответить. Не будет никогда. Будет. Костя, да. Мы что-то начинаем снимать, взять а себе, например, Шабаш, начинать Шабаш, потом что-то мы еще снимаем. Шабаш, а да? потом не... Стар потом... против сил зла, а что-то мы еще почему снимаем. Почему мы не снимаем Шабаш? Потому что много И у всех лень. лагает. Нет, это с удивлением, он оправдывает, что это лень. Ему лень. И мне лень, да. А мне, я хочу снимать только ЛБ, я хочу 24 часа в сутки снимать ЛБ. <laughs> ЛБ это святое. Люблю ЛБ. Следующий. Я не читал его вопросы, просто я не прочитал. Вот. С кем ты живешь э, в квартире и. Сейчас ты начнешь. Или ты живешь один? Я mm -hmm. живу, наверное, с кем-то. С кем-то. Э, с собакой сутулой. Да. Это не важно, кто. Я с кем-то живу, вот. Как ты придумал канал Фромикс? Сидел вечерком, вот и придумал. Да, оденься, девушка. Сидел вечерком. Вот мы тут деле придумывали все. набрал своих подписчиков. Как ты набрал своих подписчиков? Как их набрал? Обычно просто снимал и набрал. Снимал. было. Когда я пришел сниматься, Кости, у него было около с чем-то подписчиков. Да. Вот так вот. Следующий вопрос от Саши. Сколько, очень много цифр. А ты смотришь леди-баг? Саша 32.15. Саша 32. Саша, 32. Он я не смотрел. смотрит. Он никогда не я смотрел леди-баг. Он никогда что не смотрел. Вообще? Да, что как бы это еще? На всего. самом деле, это глупый вопрос. Если я это снимаю, то... Я не знаю, это странный вопрос. Будет бы а, а, ä, там вопрос о Таленке. А ты измал следи бак. Нет, я не смотрю леди бак. Следующий вопрос из вспомниксов. Да, там очень много вопросов. Держитесь, а сейчас будет истерика. Первый вопрос. От Луки нашего актера. Я вас не слышу. Почему я вас не слышу? Почему я вас не слышу? Рассказываю. Почему же я мы вас не слышу? Мы сидели все в голосовом, зашли к фикс рейн. Зашел фикс рейн. Нет, не демонстрацию. Rain, да. Мы зашли, да. Он сидел в ГС, а мы к нему зашли. Мы он зашли, он демонстрацию. включил демонстрацию и говорит: замутил нас для себя. И, я и включил демку. И такой говорит: А почему я вас не слышу? Мы у него замучены для себя. И он такой: Почему я вас не слышу? За так, да. Почему я вас не слышу? Почему я вас не слышу? Я не знаю, почему я тебя не слышу. Как... А на какой сервис? А на какой сервис заходите, который с головы? Нет, еще прочитать там один А на какой сервис? Нет, про Майнкрафт. А, да. Я вижу. Почему? Как скачать? Он ну, ведь микробизнесом и с регистрацией. Заходите на канал Райда, там все подробно рассказывается. Ладно. Райда это вообще. Да. Вопрос от какого-то неизвестного человека по имени Костюм. Возможно, это Костя. Костя. А на сервер, можно зайти? нельзя. Не поймете мои приступы. Да, потому что Вопрос от, Обожаю Олежку, он же Лука. А почему вот я нажимаю... Нормально сказать. Читай. Я вспоминаю, когда это было. Вот. Сейчас я это скопирую, чтобы ей потом сто раз не выходило. Почему? А почему я нажимаю присоединиться к сетям? ну не работает. Ладно. Почему? Вот я нажимаю присоединиться к сетям, но <Fail> не работает. Не знаю. Это тоже Даня, да, говорил? Да. У нас, короче, новый актер, он, короче, так... Нажимает на фотографию, он подключится к сети. И такой, почему я нажимаю эту на сети, сети? она не работает? Да, он на фотографию нажимает. Мы ему говорим, зайди в Радмиру. А Радми, Потому что Радмин. Когда он почал... ну... Да, Радмин. Когда он заходил, я говорю, зайди на Радмин, у тебя есть Радмин. Радмин, да. Он такой, я говорю, вот скинул ему ссылку, он заходит на сайт, качает. А в этот раз я говорю, зайди в Радмин и нажми подключ... подключиться, он заходит на сайт листает, листает и видит подключиться, нажимает короче на фотографию и там написано подключиться, он нажимает, нажимает и говорит, а почему ему подключиться, оно не работает. Да уж, настолько вот все смешно. так угоралим. Да, я на полу валялся. А на какой сервис заходить, который с головами? Да. Да. Это, новый... Это новый сериал, который, про... леди, который... Таун. Леди... Нет, леди, Леди, Леди Двайн, Леди, леди вообще Бакленд по идее. Вообще Так, леди. следующий, следующий, следующий вопрос. От чудесного скоро Новый Год, скоро будет Новый Год вот, от этого актера. актера лучше его актера никого нет. Первый вопрос. Как дышать? Как дышать? Объясните. Сити Урайда. Где купить глаза, Райду? В магазине. Где купить уши, Райду? Позвоните пластическому хирургу. Где купить мозги, Райду? На Алиэкспресс. А. Как файл в другую папку? Не знаю. Как зайти на сервер? знаю. Сколько будет 1 плюс 1 минус 2 плюс 4 плюс... Плюс 4 минус... Минус 4 равно... Равно сколько будет? 1 плюс 1 минус 4 будет равно. Правильно, наверное. Ну, да, там как узнать ли, как один. узнать как узнать личность Банкс бизнесом регистрации? М? Как узнать личность Банкс? Банкс да Банкс ну Банкс я там их забыла. Заходим на серию одну, где где Раю все глаза затропились. За деревом просто она всех детрансформировалась. Следующие вопросы от от Лу... От Лукин. А, ну, так сколько Путин дует на Европу? Сколько он сидит на карту? Да ветер на Сколько раз поргает Райт? Четыре миллиарда. Нет, Дин. ноль ноль. У него глаз нет. А, у него морга... А ладно сколько скинемся на глаза Райду? Сколько скинемся на глаза Райду? Ой, мы скидывались в новом сериале в первой серии. Вы не скинули сколько? Третьей или в четвертой серии? Да, в какой-то там это вроде во второй был. Нет, вот как нет. Это вот как пришел, Габриэль? Сколько Алёнка, сколько говорит Путин, сколько в день она кричит, наверное, она просыпается, она просыпается, она просыпается такая неземная Путин, она идёт чистить зубы у неё. У неё, у неё, у неё, я, я угадаю, у, у, у неё это, будер. зубная щетка цветом Украины. Да-да-да, всё у неё в свете укрыто. Она просыпается в поселе жёлто сине жёлто Да. У неё сын ходит в жёлто-синим. У неё линзы и помада жёлто-синяя. Сколько акум в секретном шкафчике? Вопрос от Луки. Не знаю. Тридцать три? Ты что, не знаешь, что такое элементарщины? Тридцать три аккумуляет в секретном шкафчике, ты что? Не можешь больше. Так. Вообще не рассказывайте, что за прикол с секретными шкафчиками. Так ты не спрошу. Я говорил, что за секретные шкафчики, ты не поймешь. Сколько райот рожает детей за день? Он не рожает еще. Он их не стирает. Он плодится, они плодятся. А вам от Дании? За сколько продашь райда? Не за сколько он бесценен. Да, согласен, он такой бесценен. бесценный, ему бесценный. Зачем его покупать? А сколько я чья поселаю вопрос? Я поседал вопрос. А, я тут, я... а, через сколько будешь прекращать снимать? Mm -hmm. я, mm -hmm. я, я, что mm -hmm. я, что снимать? Наверное, если Лб. Yeah. Когда ЛБ будешь прекращать снимать? Вот mm -hmm. шабаш, мы уже перестали. А ЛБ а когда будешь снимать? Никогда, ЛБ будет всегда. Сколько смоешь ш... да, шот? А, сколько стоит шмот? Um, <coughs> весь шмот стоит 1 миллион. Итак, курточка 3 миллиона. <laughs> Галстук 4 миллиона. <laughs> Футболка. Три миллиона. Одно и шесть миллионов. Ботинки. Тоже шесть миллионов. Шапочка миллиард. Сколько раз? И вот всего лишь-то все стоит миллион. Костя, вопрос заедания. Сколько раз ты ходишь в туалет? Ну, видимо, должно было быть про Райда, но почему-то он Райда забыл. Сколько раз ходишь в туалет? А? Райд сколько ходит? Нет, сколько. Сколько ты... Ты вечно в туалет ходишь. Было бы... Я не хожу, был бы в туалет. Да, конечно. Я в туалет ходил, случайно, там, метеорит нашел. Это в лагере было, мы что-то, ты меня назовешь. Посмотрите, я так в туалет ходил, на дерево запрыгнул, в туалет на дереве лазил. И нашёл что-то там, что-то нашёл там. Леди Баг или Пчела? Мистер Баг. Ну, тут Леди Баг, я читаю вопрос. Мистер Баг, а я выбираю Мистер Баг. Вопросы опять от Нового года. Новый год не решил не проходить этот тест. Ну. Так вот продолжение. Вопросы от самого лучшего актера ну. в нашей стране. Сколько лука в день ищет свой телефон? Не знаю. Сколько в день? Четыре тросик. Миллиард. Сколько в день врет? Кошарчик. Подожди, не Сколько в день Олег ссорится с Тэдди, с Костей, с Райдом, с Котом, с Флинди? Всю жизнь. Особенно с Особенно с С Райдом, особенно с Райдом. На сколько лет опаздывает Костя? Да я вообще не опаздываю. Конечно, мы его буквально 5 часов ждали. Тринадцатый вопрос. Сколько в день врет Кошарчик? Он всегда врет. Он вружка номер один в России. Он, кстати, попал в ролик в Капусте. Мы соблезнули в ролике Капусты, прикинь. Мы у нас, нас что-то с случилось, случилось с, с Лукой. Мы, Я его не не случайно не там заметил. Капуста. Сколько раз Райд ходит в туалет? Не буду отвечать на этот вопрос. Пятьдесят пять раз? Ты чё? И считал, за ним шпионе, что ли? Да. Самое главное, Костя, вопрос, на который ты сто процентов знаешь ответ. Читай этот вопрос. Сколько раз, Олег? Я свой телефон и свою зарядку. Ну, Олег, зарядку, свой счеты, и телефон, он каждые пять минут их теряет. Да. Просто я вечно. Он не может... Он не может... Он не может... Он не может... Он не может... Он нет. Мне вообще ты видел, сколько Надо все класть на свои места. Январь или Март, Костя? Март. Конечно, Март. Костя, день рождения 8 марта. Нет, потому что там теплее будет. Самые главные вопросы пошли. Сейчас подождите, мне нужно прочитать. Когда Костя забанит Олега? Сегодня, прям сейчас, бан, Вот. Бан, 17 вопрос. Жиши пиши с буквой А. М пиши... Вы, жиши пиши с буквой А. Нет, да. вообще, Жиши пиши с буквой О. Ну да, да, правильно. Просто вы это не знаете. Сколько Даня... Сколько у Дани уходит временно покушать? Ну, он, не да, он ест ну минут час триста. Ты это куда знаешь? он ест точно. И кот написал, почему-то не... некорректный вопрос. Ну ладно. А теперь самый главный вопрос. Лука когда-то спит. Нет. Я мне тоже кажется, не спит вообще лука. Он всегда с нами сидит. Да, у него там уже пять часов утро он все равно с нами сидит. Он никогда не спит. Да, я еще Ладно. не учился. Все. До, до этом... свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Будем рады вас управлять. Апатимент, и депутат. Да, моя леди я ночь. Здесь, да, а я вот леди моя... ночь. Все, пока. Пока.